Всем привет! С вами Черри. Это моя новая, так сказать, рубрика, в которой будут разные интересные плюшки из GTA 5. Именно из GTA 5. Что ж, давайте начнем. Сегодня я покажу вам, как мы можем играя за Тревора или Франклина убить Майкла, Дэйва и Стива, если вы не забыли. Это те два придурка из ФРБ. Итак, для начала нам надо, чтобы у вас было вот это задание. Теперь отправляемся туда. Но перед этим поможем парню вернуть его велик. Что ж, мы подъезжаем и видим, что там сидит Майкл, Дэв, Стив и ручная обезьянка Стива. Следя с пушки не вариант. Мы берем бомбу или кидаем и взрываем. Вот теперь там можем в них пострелять. Что ж, Майкл куда-то убежал, но если вы будете проходить это задание, то у вас может получиться убить его. Всем удачи и пока.